Самым дорогим для проживания города мира в этом году стал Сингапур. Рейтинг составили экспертом Economist Intelligence Unit. Хочется металлом, мы взяли Нью-Йорк. У него 100 баллов, а у Сингапура 139. Необычайно дорогая лицензия на эксплуатацию автомобиля, плюс зашкаливающие коммунальные расходы, вывели город государства в лидеры. Далее идут Париж, Осло, Цюрих и Сидней. Самые дешевые города находятся в Азии. Индийский Мумбаи получил всего 39 баллов низкие зарплаты плюс госсубсидии на ряд товаров приводят к тому, что жизнь здесь совсем недорогая. Хотя условия, конечно, далеки от идеальных. За Мумбаи идут в Карачи, Дели, Дамаск и Катманду. Найти для домов помочь справиться с тяжелым недугом или житейским невзгодным. Уже 10 лет сотрудники благотворительного послала «Милосердие» собирают просьбу о помощи и решают, как именно в каждом случае поступить. В итоге, сотни счастливых поворотов и личных побед. Как и добро спасают. Увидим Алексей Ильин. К в день родители маленькой Лукии стараются не обращать внимания на плач дочери с помощью специального аппарата, разработанного китайскими медиками, пропускают через больную ногу девочки слабые разряды тока. Мама Наташа признается, что уже месяц как интенсивность терапии смогла бы увеличить, но у нее сердце разрывается, и тумблеры по-прежнему установлены на минимальной отметке. Повреждение повреждении природы, последующая ошибка врачей ортопедов и медики подставили неутеплительный диагноз. Ногу придется в а девочки нас заказывать процес. Родители руки мысли, что дети не готовы в слова поставить девочку на ноги. Вот только оплата лечения абсолютно неподъемная для семьи пятером ютящейся в крокосной двухкомнатной квартирке. Помог православный фонд Милосердие и сотни неизвестных девочки-людей. Однако, чтобы завершить лечение, нужна новая поездка в Китай и на сайте Милосердия. Сейчас объявим еще один спортсмен для девочки, что именно в переводе римского означает ⁇ Тветящее ⁇ Вначале накормить троих старших детей, отправить их в школу, затем накормить троих младших, а потом уже дать корм собакам во дворе и идти на птичий двор. Так начинается каждое утро этой молодой женщины. У Алиси большое беспокойное хозяйство, много хор и густей. а самое главное шесть детей. Эта история очень похожа на капсу Азовки. Она никогда бы не осуществилась, если бы не помощь простых людей, которые помогли через порт милосердия. А судьбе Олете можно в сериал снимать. Сирота, выросшая в детдоме, вопреки закону оставшейся беспрочной головой, в Москве торговала полевыми сквитами, на курсом вокзале, где себя ночевала, в такого же сироту-беддомного Диму родила Грязнецов. Машина, узнав царелку с мужем, в зале ожидания, спали по очереди, чтобы детей не прорвали. столетия. В походили и питались и ее дети помогли волонтеры фонда Милосердия, приносившие маме еду, питание и памперсы для близнецов. А потом опять всем миром объявили сбор средств. Собранных 300 тысяч рублей едва хватило на покупку развалюхи на окраине небольшого города Ряжска. Но постепенно семья отстраивается, и хотя здесь уже шестеро детей в новом доме, где уже возведены стены, места хватать будет всем. Крохотную комнату, где располагается редакция сайта фонда милосердия, ежедневно приходит мольба о помощи от сотен людей, тех, которые по ситуацию: Тщательно разобравшись ситуации, сотрудники вот уже 10 лет стараются помочь всем. Если вы попали в беду или хотите помочь кому-то, то обязательно найдите сайт милосердия Алексей Дневник, Александр Стволин, Эдуард Рыбин, Ольга Беляева, телекомпания НТВ, Москва и Ряд, признан ТЭКУ. Продолжение в спорта. Не Смело на конкретно-радиске. Елена, представляете, теперь на соревнованиях по стрельбе зрители могут кричать «Мимо! Мимо!» Как только не промахнуться. Это рабочий. Сегодня в Москве стартовал чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия. Впервые на турнире такого масштаба зрители могут сидеть, не закрывая рот. Многие волнуются, что это негативно отразится на участников. Ты пристреливаешься, а кто-то с трибун кричит «давай быстрее!" Ты стреляешь, а кто-то кричит «давай точнее!" Первыми новые возможности зрителей на себе почувствовали женщины, державшие в руках пистолет. Стреляли с 10 метров и по новой системе. Еще одно новое введение первенства континента — это выявление победителей не по сумме баллов за все подходы к стрельбищу, а по системе плей-офф. То есть в определенный момент худший просто выбывает, и в конце концов остаются только два претендента на золото. Сегодня зрители большие молодые, когда стреляли соперницы «Россиянки». Искевич никто не свистел и не мешал делать работу. В итоге наша любовь остановилась на шестом месте, что является ее лучшим результатом на чемпионатах Европы. Хотя на Олимпиаде в возрасте у нее было четвертое а первой чемпионкой в Москве стала представительница сборной Германии Стефани Турман, которая вообще никогда и ничего не выигрывала среди взрослых. Она была самой стабильной в финале. Это вообще очень мощная женщина. Штефани Турман в эфире НТВ+. Плюс. что ты чувствуешь сейчас? я Я очень счастлива. Это моя первая медаль. Извините, я хочу плакать. я хочу плакать. В мужском волейболе еще очень далеко, если говорить о чемпионате России. 14-й тур Суперлиги вчера вечером открылся в Краснодаре матчем местного Динамо с Белогорем. Первая партия осталась за хозяевами паркета, во многом за счет отличной подачи Геремина, набравшего сразу 5 очков. В сайте лидер Гассей, высоченный Мусерский, взял игру на себя и Эйском поставил точку. 25-19, это так Белогорем выигрывает третью, показывает ключевую партию, четвертый приблизиться к себе Динамоцам совсем не дает. Сергей Тетюхин сейчас объяснить, что матчей в Краснодаре легкими не бывают, поэтому 3-1 это малевая победа. Выходит на на первое место. за счет подачи, ну, за счет организованных действий сзади набрали это количество очков и не давали любить соперника. Но ну, я считаю, что мы всегда тут не просто играть больше в такую команда одна из лидеров чемпионата. Поэтому всегда мы настраиваемся и всегда проходных общем игре, надо, Каждый из них хочет почувствовать запах элиты. Для многих выход из второй немецкой Бундеслиги в первую так и остается мечтой. матч Сан Пауле Унион показал, что оба клуба заслуживают повышение. Во По втором тайме был обмен галами. Сначала гости из Берлина открыли счет, потом защитник гамбургской команды Шахтон, не поднимая головы, ответил. Вскоре пиратам. Выйти вперед побежала Штангерс, который снял, наверное, всю пыль в летящий закрутивший мяч из штрафного. Но все же Паули выиграл после удара молодого Себастьяна Майра. Главное Елена, в футболе быть голодным по обедам. Вам виднее. Спасибо, Леонид. На этом пока всем всего доброго и до встречи. С утра Утро, старечевое, супразим, энергия вашей жизни. Революция в мире красоты. Серу-секрет отбавили в Париж. Первый прибор для автоматического создания локонов. Одно нажатие, быстро и просто красиво. Секрет создания идеальных локонов. Серу-секрет отбавили в Париж. И не должна быть автономным. А чтобы побеждать боль, есть Мурачен. Мурачен экспресс. Капсула жидким действующим веществом помогает избавиться от головной. доказанный подход мгновенного снижения чувствительности. Зубная паста Calgate стирает их быстрее. Стирайте в течение минуты. Выпейте холодной воды. Моментальный сила. Прооружен технология. Мгновенно запечатает открытые идентинные канальцы, ведущие к нервным окончанию. Ежедневная очистка продлевает эффект. Calgate знает обе Попробуйте и убедитесь сами. Это семьи здоровые яйца. ведь их половили в котором границу. Хранится... В нашим мотелях а отсыпал. А чтобы здесь комфорт и шестьюдец, хорошо? Вам... А Деньга я... куда же? Сюда не сди. Домашние деньги. Срочно мои. в нашей привычной жизни. Каждый день завершает молчаливый подвиг, защищая нас от различных угроз. Неправильное питание, малоподвижный образ жизни, плохая экология, могут привести к повреждениям печени. Эссенсали Форте Эн содержится в полипиды и высокой степени очистки, которые встраиваются в клетки печени, помогая восстановить их и улучшить самочувствие. Эссенциали Форте Н. Две капсулы три раза в день. Подарок для нее. Яркий смартфон, продвинутая камера. Купи. Он прав, ведь еще и полгода мобильного интернета бесплатно. Соглашались. Как ни посмотри, отличный подарок. Ведь многие люди 525, полгода мобильного интернета. Еще час назад жена жаловалась надо. Она не могла катиться, бегать, прыгать. Я был уверен в победе. Однако. Благодаря концентрированной силе, Уитарен глубоко проникает к источнику боли, не только быстро снимая симптом, но и устраняя основную причину боли. Воспаление. Лечебное действие уже через час. Сражен Вейтарен. Свобода движения. Кого привел к власти Киевский Майдан? Нет, такой концентрации власти, просто не А за это тоталитарных сект. Бандеров. И просто бандиты. Шудетеры, мадам? правители большой дороги. Смотрите чрезвычайные происшествия расследования. Сегодня, сразу после итогового выпуска новостей на НТВ. Да. Что Что это? Мои подруги, решили вот таким образом, но как бы... Главное, чтобы он это выпил и на его посмотрел. Вот так, как бы первым походится, был Моя! Как же я? Дышал-то без тебя. Только здесь за год может пережить 365 сезонов. Идите обучение на вырусную систему Погода часто преподносит сюрпризы, но за рулем BMW с интеллектуальной системой полного привода «БМВ drive вам все равно, какая погода за окном вашего автомобиля. Впуске погода на завтрак. Судья Ирина Политова. Здравствуйте. На Дальне-Востоке вдоль всего побережья сильный ветер и никаких шансов на осипель. На территории морозы, конечно, не инварские, но тоже пока по земельному холоду. В Севере холод очень неохотно покидает восточные районы. Нарильский минус 28, Киркутска, Завосибирска минус 6 минус 7. Зато дальше, в сторону Урала, теплый ветер и затем условные морозы. Тем не менее днем около нуля. Напитка территории России обширный антициклон. Антициклон это обычно хорошая солнечная погода, но не сейчас. На полную защиту от осадков рассчитывать не стоит. Воздух теплый, влажный, да и вокруг ходят циклоны. В общем, можно сказать, что у нас весь две местами пройдут небольшие осадки. Деньги сами будут селиться тумаж. А настоящий весна на юге. Сочи плюс 16. Старополет плюс девять. А в Архангельсе чуть ниже нуля, в Орле плюс 4, в Ярославле плюс 2. В Петербурге ночью около нуля, днем плюс 4,6 и, скорее всего, без осадков в Москве пока небольшие осадки. Ночью минус 1,3, днем плюс 1,3. И до конца недели весна простая А, а погоди. Основная причина хронического гастрита и ядерные болезни бактерия хеликобактер пилори. ДНО подавляет инфекцию. Боль желудки и отравления могут испарить настроение даже самого хорошую погоду. воздуху. Желудок и отравления ⁇ одно решение. Чувствую. И мы делаем все, чтобы найти вашего мальчика. Но распускать руки вам никто не дал права. У меня для вас ну, в были сладкие. Но телеза, зубов, в миг настал, Ради в Новый орбит Улыбайтесь красиво. Жил побед. Тем, кто назначает тенданья, И тем, кто на них опасный. Тем, кто тем, кто опасает, тем, кто препятствует, тем, кто везет, тем, кто развлекает, тем, кто назначает, и тем, кто наконец приехал. Интернет нужен всем. МТС, понимаете, это и делает подарок каждому больницу. 500 рублей на мобильный интернет. Спасибо, что вы с нами. МТС. Интернет ведет страны. Назгодные картофель, порезанные на тонкие ломтики, растительное масло... Это простой секрет куша, перед которым так трудно устоять. новой большой пачке для всей семьи. Она с солью. Просто и вкусно есть. Ты не ты, когда головен. Не тормози. с ней. Сни. Похожее на насекомых, а могут на людей. Шли стороной экипаж Николая Чуба вечером напротив ударила оттепель. Именно ударила, космонавты промокли, и первая ночь им предстояла непростая. Они не торопятся спать, заготавливают побольше дров на ночь, чтобы не замерзнуть и по возможности высушить одежду. Отдыхать ночью придется по очереди. Кому-то одному нужно дежурить, следить за костром и каждый час выходить на связь. Я материк, я материк, я материк. Любец, любез. Я любез, я любез метров севера 100 Москвы. Экипаж чувствует себя отлично. Нет, это не помощь, пишет космонавтам, а очередная проверка. Несколько раз в сутки инструкторы и психологи навещают экипаж. Мне кажется, что сытые и довольные люди, пришедшие из теплого здания, должны действовать как раздражающий фактор. Наверное, на это и рассчитывают. Мы должны поставить максимально жесткие условия. Но э, пройти эти тренировки тренировку должны без потери для здоровья. И поэтому выходы э, космонавтам связаны в большей степени не с тем, чтобы их проконтролировать или чтобы их позднее. Но главная цель этих выходов для нас объективно оценить состояние космонавтов, чтобы, не дай бог, не перейти в вот эту вот черту, после которого будут какие-то безотратные уже потери вплоть до затрада. Испытатели при необходимости подсказывают, как сделать лучше, ведь они не раз бывали в условиях поклеящих этих. Их не берегли для полетов в космос. Испытатели действительно выживали, на себе проверяя предел человеческих возможностей. Это было за Вархутой, Северной Вархутой мы проводили такие испытания. У нас были не сидящие режимы, у нас были самые тяжелые режимы, которые заставляли нас работать очень активно. При этом у нас не было еды, практически не было, нам запрещали есть, запрещали пить. И максимально 4 часа. Сутки, в течение трехсуточного эксперимента мы могли находиться в каком-то укрытии с работой нас с на своем носовое. Но в режиме тундры мы выдержали как по 40 часов, не более и мы потеряли, наверное, двух человек, с которыми мы участвовали в таком эксперименте. Потому что у них температура упала очень резко, очень резко упала температура до 35. Неизвестно, что стало бы с экипажем корабля «Восход-2». Приземлись они в тундре в 50-градусный мороз. В Пермской тайге, вспоминает Алексей Леонов, было слышно, как трещать деревья. Но ниже 25-ти температура не опускалась. Космонавтов обнаружили только вечером первого дня. Но нигде поблизости не было площадки для приземления. С вертолетов мешок сухарей и немного колбасы. Продукты пришлись очень кстати. Интересно, что я... На земле еще выбросил износимого аварийного запаха продукты, выбросил выбросил, выбросил э, э, воду, хотя мы могли съесть их в Африке. Эта глупость была сделана, осталось полтора литра спирта, оставили. вот и все, и одна труба второго дня тренировки, несмотря на сырость, экипаж встречает здоровым и отдохнувшим и сытым. Дневной рацион космонавта после аварийного приземления это, конечно, неполноценный обед первому-вторым, но голода у них недостаточно. Проверено для себя. Носимый аварийный запас. На да. такой вот брикетик одному космонавту на сутки, по-моему. Да? Три три такие брикетика на двое суток выживали. Казалось бы, что тут есть, что да. по форме пачка печенья. А на самом деле... По-моему, 3000 калорий. Ну, в одной пачке порядка 2400 калорий. Это творог Но В данных условиях, мы, конечно, разводить его никак не будем, да, а, а, нет, а, нет, нет, а его можно нет. просто кушать. Позиция, потом а попить или да. да, очень вкусный. Покажите, как вот, это да, наши иностранные, партнеры все, в одном городе, всегда называют сухой йогурт орехами, печенье, чай, периски и сахар. Сплошные углеводы. Если выживание проходит в мороз, съедается все. Этого хватает, чтобы более-менее поддерживать силы. Если на тренировку выживание погоды, как у нас, на экипаже Николая Чубы, не так, да, как правило, даже остается. Второй день выживания. Начало дня я закончил выживать Сейчас мы будем строить с инструкторами вот такое серьезное укрытие. Он ну, называется вигнан, потому что выглядит как индейский. А теперь показывают. Вот сейчас у нас дежурки. Вот это вот. Возьмем грязь. Причем макушка токсика. Здесь у меня от наоборот его. На расстоянии это полметра от макушки, с переведут связано, что мы сейчас будем ставить сюда, вот толстые должны ставить в ту сторону, где у нас будет ребенка. Почему а это, строить. Строить. это, это да? а не так? Что, по не не так? Почему это так? это так? так? Оставшиеся жиры вкладываются в верхнюю крестовину из уже связанных. Сразу определяется, где сделать вход. Этому укрытию будет не страшно, даже страшная непогода. В строительстве опять используется парашют. С внутренней стороне нашего каркаса привязывается парашютная ткань, получаются ветроустойчивые стены. Точно такое же укрытие сегодня должны будут делать и будущие космонаты. Мы опять достаем их за заготовкой дробь. Костер необходимо поддерживать постоянно. Космонавты со вчерашнего вечера сушат одежду. Да и согреться в такую сырость можно только у огня. Или за работой. После обеда Николай, Сергей и Дмитрий разбирают шалаш и готовятся к строительству Медвама. Но вот стало тебе, Водительство или нет? Нет. Ой, получается укрытием, куда более теплым, чем однокатный шалаж с источником тепла внутри. Здесь можно провести не одни сутки. На это, конечно же, никто никогда не рассчитывает. Однако готовит экипажи всегда к самому пессимистичному сценарию. Поисково-спасательные службы свою работу, конечно, сделают. Вопрос, как оперативно. Ведь Алексей Иванова и Павло Беляев, учетом сложность ситуации, нашли это быстро. А вот спасали двое суток. На другой день, 12 часов дня, приходят вертолеты и сбрасывают лестницу. Поднимайтесь, поднимайтесь, 40 метров, скафандры. И Показываем, что мы не будем подниматься. Мы будем здесь. А сейчас два инструктора отдыхают, а я сижу за костром и еще должен каждый час выходить на связь, иначе у нас очень долго будут спасать. Материки, я Ми-8, борт Порта-2, США, в районе, ориентировочно 25 километров на северо-восток от Москвы. С условного вертолета нас просят зажать сигнальную ракету, поточнее обозначить свое местонахождение. А, материки, сейчас в этих условиях, в темноте, вас забрать возможности нет, до утра продержите. Этот же вопрос спустя час услышали и кандидаты в космонавты. Вдобавок сигнальной ракете они разожгли сигнальный костер. Хотя заранее знали, что тренировка не закончится раньше, чем должна, и что он шер, условный вертолет, вернется за ними только утром. Все космонавты действуют согласно программе плана тренировок, который проверен годами и сотнями экипажей. Наша задача научиться любого человека. Не дайся, не дайся, добряка, там, и так далее, всех научить работать в коллективе в единой команды. Mm -hmm. Если ты будешь в такой ситуации... Сам за себя все, развалится экипаж, вы поле До второй ночи выживаний космонавты становятся менее общительными. Видимо, сказывается почти двухсуточная изоляция. Они устали и хотят спать, но виду стараются не подавать. Не раздражаются даже когда вопросы звучат провокационные. Шутят. Все есть. Ну да. да, это шесть. Ну, а да, -давай, сюда, сюда. А? да, вот сюда, все нормально, держи, два номера. Это нормально. Я поехал борт M8, толста 2. Я поехал борт M8, толста 2. Веду поезд в вашем районе посадки. Если меня слышите, прошу нам связь. Борт <реклама> 102, вас